Друзья, всем привет! В июле месяце вышел новый челлендж J5 в компании TLC. И этот челлендж, он неограниченный. За каждых пять новых клиентов в компанию вы получите дополнительных 75 долларов. И подробно сейчас перейду на экран и включу вам рисуночек, порисую что здесь нужно сделать и за какую работу вы получаете деньги вот смотрите вот вы вот это вы за каждого нового клиента который приобретет продукт на 50 долларов любой из продуктов на 50 долларов и больше вы за каждого клиента заработаете 20 долларов клиент приобретает продукт и вам компания выплачивает еще 20 долларов. За каждого клиента вы будете получать 50, прошу прощения, за каждого клиента, который придет продукцию на 50 долларов и больше, вы зарабатываете 20 долларов. И как только у вас появляется пятый клиент, вы, само собой, разумеется, зарабатываете 20 долларов вот за эту работу, вы получаете 5 раз по 20 долларов вы зарабатываете 100 долларов и челлендж бонус G5, 55 новых клиентов за эту работу вам компания выплачивает 75 долларов и того вы зарабатываете 175 долларов долларов и если вы новичок и в бизнесе не более 30 календарных дней с даты регистрации вам компания еще выплатит бонус быстрый старт быстрый старт в размере 50 долларов Итого за эту работу вы можете заработать 225 долларов промоуtion действует с 1 июля по 30 июля за первых 5 клиентов вот 5 клиентов вы зарабатываете 225 долларов и вот эта программа называется g5 Второй g5 новых 5 клиентов до да, которые приобретут продукцию вы за них получите за каждого клиента по 20 долларов само собой это 100 долларов и бонус J5 вы получите 75 долларов, то есть за вторых пять клиентов новых вы получите 175 долларов. этот бонус не ограничен, вы можете создавать клиентов без ограничений в этом месяце. За каждого вы получите 175 долларов. А новичок получает на 50 долларов. Больше, как быстрый старт, один раз в жизни. 225 долларов. Все, желаю вам удачи и выполнения э, G5. Передайте это видео своей команде. Пусть люди знают, пусть люди используют. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии, задавайте вопросы. Все, всего доброго. Пока.